Русским негражданам Латвии торопиться не надо. Вот пишут, что Латвия лет через 20 вымрет и русские неграждане могут значительно ускорить этот процесс. Могут, но почему-то не ускоряют. Разберемся крупными мазками, что же там происходит на самом деле. Скажу так, я смогу понять желающих покинуть русофобскую Латвию, русскоязычных неграждан, как вместе всех, так и каждого в отдельности. Также могу, понимаю, ура патриотов, ратующих за скорейшее возвращение русских земель, коим, несомненно, относится и территория современного латвийского недогосударства, всю историю, переходившей из рук в руки между германцами, шведами и поляками. Пока в XVIII веке Россия окончательно не прекратила весь этот балаган. То же самое, кстати, в большой степени касается и прочих прибалтийских вымирантов, превратившихся на своем пике из поля бесконечных сражений сначала в витрину СССР, а затем в деиндустриализованные задворки Европы хуторского типа. Для справки, в составе Советского Союза Население Латвии непрерывно увеличивалось, в том числе за счет русских, что на самом деле не имело тогда существенного значения. Тем более, что именно Латвия была наиболее терпима к национальному составу граждан, в отличие, скажем, от той же Литвы. Начиная с 1990 года, вся прибалтийская демография продемонстрировала катастрофическую тенденцию. Население в Эстонии уменьшилось на 15 процентов, Литвы на 30, Латвии более чем на 40. И отнюдь, кстати, не за счет русских, которые почему-то, несмотря на нарастающую русофобию, в массе своей упорно держатся за места своего проживания. Ответ и прост, независим от частности и личных обстоятельств, и сложен одновременно, интуитивно на бессознательном уровне. Русские не только понимают но и догадываются о неизбежном приходе России, даже если не до конца отдают себе в этом отчет. То есть, независимо от того, кто и что об этом думает, высшая справедливость на стороне русских, которые только и стоят у истоков, в частности, латвийской государственности. А раз так, то причина-следственная связь банальна, как дважды два равно четыре. Ведете себя прилично, как подобает культурным людям, благодарным за свою независимость, и все у вас будет в порядке. В противном случае, если задираете хвост на освободителя, вступает в силу циничный, но справедливый закон. Тот, кто государственность дал, тот ее и забрал. Только понимание простых истин, лежащих в русле исторической логики, может дать представление о будущем которые обязательно наступит, независимо от чьих-то желаний. Если пока не вся Прибалтика, то вымирающие территории Латвии медленно, но верно готовится вернуться домой, туда, где всегда было сытно и комфортно, пока не вмешалась внешняя сила, давшая старт процессу тотального исхода населения. Так что русским в Латвии терпение и сил. Россия обязательно придет и вновь наведет порядок. Свой, естественно, русский. Конечно, до финала описанного сценария путь сильно не близкий, что никак, повторю, не отменяет исторической логики, в которой Россия находится на правильной, светлой стороне истории руспро специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Александр Дубровский. Русским негражданам Латвии торопиться не надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч!